здравствуйте мои дорогие сегодня у нас с вами особый выпуск выпуск специально для женщин сегодня мы поговорим о уходе о самых интимных частях женского тела когда мне было чуть за 20 у меня было очень много друзей мужского пола и я часто слышала истории когда мужчины оставались после первой ночи с женщиной с девушкой потому что у нее очень неприятный интимный запах. И он понял для себя, что это не его. Также меня поражали истории, когда после первой ночи, говорит, оказалось, что она рожала, я говорю, ну, тебя беспокоит, что у нее ребенок? Он говорит, да нет, ты не понимаешь, ребенок живет с мужем или с мамой, и в целом она свободна, но урожавшие женщины там все немножко по-другому, там все настолько растянуто, что я ничего не почувствовала. Вот, и таких историй было достаточно много. И тогда я не знала, что этим женщинам можно помочь. Потому что в целом я общалась с этими девушками, это были очень приятные, интересные, красивые женщины. Но из-за проблем с интимной сферой они долго не задерживались в отношениях. Ровно до первого секса. А когда я приехала в Таиланд, я узнала, что это все можно откорректировать. И сама я очень сильно переживала, когда я была в положении, что после родов со мной тоже что-то будет не так. Но перед тем, как забеременеть, я хорошо изучила тему и уже была готова к радости материнства. И сегодня я хочу сделать обзор средств, которые помогли мне вернуть былую эластичность и упругость после родов. Начну я с очень необычного препарата, это женские вагинальные шарики. Они продаются в разных упаковках, здесь есть такие более дешевые пластиковые, в пластиковых коробочках варианты, есть вот более дорогие, вот таких вот стеклянных, есть в картонных коробочках, но все они отличаются. То есть те, которые подешевле, они обладают в основном только дезодорирующим и временным сужающим эффектом. Вот эти же вот шарики при регулярном применении один раз в неделю, один раз в две недели, они подтягивают и укрепают внутренние мышцы. Таблетки лучше я лучше покажу поближе. Вот так вот выглядит пузыречек. К сожалению, здесь все на тайском. Смотри, такая вот штучка. Тут вот пробочка, она снимается. Это, на самом деле флакончик из-под бальзама, но тайские травники сюда кладут таблетки. В одной такой баночке содержится 8 маленьких черных травяных шариков, которые достаточно... Легко использовать в виде вагинальных суппозиторий. Эти шарики сделаны из тайских трав с добавлением угля бамбука, то есть они не только а, сужают, но также они и дезидорируют. Эти шарики принимаются внутри вагинально, они содержат плоды экстракта галового дерева которые обладают э, очень мощными вяжущими дубинными свойствами, и за счет этого получается э, такой интересный эффект. Но также другие травы, которые входят в состав этих шариков, э, они дают омолаживающий, подтягивающий эффект на длительной основе. Также эти шарики помогают устранить молочницу и неприятные запахи. Очень важно, что эти шарики стоит употреблять перед половым контактом, ни в коем случае не после, потому что если вы ставите его после, у вас будет очень неприятное ощущение. И я рекомендую все-таки сначала их испытать вне контакта с партнером, чтобы понять, насколько они, насколько ваш организм хорошо их переносит. У нас на сайте очень много комментариев, причем я модерирую и одобряю как положительные, так и негативные отзывы и вы можете там прочитать очень много историй, да, когда у женщин обострялись какие-то болезни спящие, когда они начали принимать эти то шарики травяная медицина, она так работает сначала идет обострение, потом идет учение. То есть, у женщин могут усилиться, наоборот, выделение при приеме первых шариков, потому что они активизируют спящие инфекции, которые там сидят. То есть, все особенности применения и все, что у вас может быть после приема этих капсул, вы можете почитать на нашем сайте в карте товара в отзывах. Там все очень подробно и доступно расписано. Я эти шарики начала принимать примерно с месяца после родов. У меня были не роды, у меня была кесарева. Несмотря на то, что у меня были неестественные роды, а кесарева – с этой проблемой тоже столкнулась, потому что после кесарева у меня пропала чувствительность таза, у меня пропал тонус половых органов, у меня начались проблемы с ногами, и я это все восстанавливала. И вот эти вот шарики я начала принимать примерно через месяц, чтобы ускорить очищение матки и остановить воспалительные процессы, которые у меня были. Но после кесарева мне эти таблетки не помогли справиться с мне не помогали антибиотики, мне не, не помогали те лекарства, которые мне давали врачи. У меня был постоянно воспалительный процесс в течение нескольких месяцев. И как раз таки, чтобы э, остановить этот, воспалительный процесс, который у меня был после операции, я и нашла вот эти вот капсулы. И я узнала о тайской травке, которая называется ХИЮМ. Ее латинское название э, Цитофейка лопацея. Э, также ее... Тайцы называют бордерграсс, вот здесь вот тоже вставят травку, вот здесь вот написано бордерграсс, это ее такое бытовое название. Также она называется хейюм. И если дословно говорить хейюм с тайского языка, то получает там трава-колючка и трава-ремонт женских мышц. Или трава-ремонт трава для женщин, как там гугл-перевод очень смешно переводит. Эту травку тайцы используют не один век, они ее срывали, ложили в горшок с углями, сверху сажали роженицу. И пары этой травы они ускоряли регенерацию женских мышц после родов. Эта травка она богата кремнием, у нее очень интересный состав. И при приеме внутрь она действует омолаживающе, регенирующе на весь организм. Здесь в составе этих капсул не только трава хиум, здесь также находится Шатоварь и куркума Камодзе. Это один из видов куркумы Яванская. Как раз в прошлом видео я не могла, не смогла вспомнить название. И эта трава, она, во-первых, восстанавливает гормональный уровень после родов. Ее можно употреблять во время кормления. И эти капсулы, они подтягивают полностью весь организм. То есть я заметила, что после приема этих капсул у меня начал подтягиваться живот, у меня подтянулась грудь, у меня подтянулись ноги. И также муж заметил, что у меня подтянулась и все внутри. Я использовала гель и средства для интимной гигиены. Оба этих пузыречка содержат в составе ту самую волшебную тайскую травку, которую в изобилии растет у меня в саду. Она называется еще колючая трава, одно из ее названий. Она, в самом деле, она такая более жесткая, чем обычная травка. То есть у нас на всем газоне такая вот более мягкая была травка. Но сначала у нас появился маленький кусочек бордер и сейчас она все разрастается, разрастается, и уже половина полянки у нас покрыта вот этой замечательной травкой, которая обладает уникальными, целебными свойствами, которые очень высоко ценится женщинами Таиланда. Во многих местах она растет как сорняк, но хитрые тайцы, они приспособились использовать ее в лечебных целях, который помогает тайским женщинам выглядеть и чувствовать себя на все сто. Давайте начнем с подмывашки. У нее очень интересный состав. Кроме бордерграсс, эта подмывашка содержит также несколько противовоспалительных экстрактов натуральных трав. Например, здесь в составе есть экстракт лаванды. Он обладает очень легкой консистенцией. Он не дает сильной пены, потому что здесь очень... Небольшой процент мырящих веществ. И мне очень понравился комментарий девушки из iRecommend, которая делала обзор этого средства. И она написала, вот я не понимаю, как средство, которое носится снаружи, может что-то сделать внутри. Никак. Но если вы будете подмываться только снаружи этим средством, то у вас улучшится внешний вид и состояние ваших половых малых губ. Это проверено тоже. Азиаты, они немножко по-другому к этому относятся. Если в России многие гинекологи не рекомендуют подмывать что-то внутри, чтобы сохранить естественную микрофлору, то в Таиланде наоборот, они рекомендуют тщательно все промывать. Я не знаю, насколько это правда или неправда, но я слышала а, историю о том, что в Индии, если девушка остается девственной, это говорит о том, что в детстве мама ее плохо мыла потому что при антисанитарии, которая есть в этой стране, существует, да, очень важно, а также антибактериальными средствами обрабатывать ребенку все внутри. Но это уже такой перегиб, я так не считаю. Вот все как бы должно быть в меру, но когда есть молочница, когда есть какие-то нарушения. То есть я на самом деле очень много перепробовала. После Кесарева у меня были серьезные неприятности по-женски, и э, из того, что мне предлагали врачи, мне банально не помогало. На что у меня еще шла аллергическая реакция, что раздражение и так далее. А вот эта вот подмывашка, плюс вот эти вот капсулы, плюс вот этот вот гель, который э, наносится тоже на внешние плавые органы. Также этим гелем обрабатывается все внутри, чистым пальчиком или перчаткой это все промывается и туда. Гель он имеет очень легкую консистенцию, как водичка, достаточно нейтральный запах. Если верить отзывам наших клиентов, это средство помогает избавиться от излишней сухости и дискомфорта в нитильной зоне. И вот эти вот три средства они помогли мне восстановить микрофлору устранить неприятные аномальные выделения, также они помогли вернуть эластичность и чувствительность женских органов, что на самом деле достаточно важно. Много лет назад я была знакома с продукцией сетевого маркетинга Валюпта называлась, которая тоже был такой бесцветный гель, который носился на внешние половые органы и повышал чувствительность женщины, и с этим гелем женщина ярче ощущала оргазмы. Так вот, вот этот вот Гель он имеет похожие свойства, но стоит гораздо дешевле. Также это средство можно использовать во время интима в качестве смазки. Если вы хотите устранить неприятный интимный запах, то, конечно, в первую очередь сначала стоит пройти обследование и понять, не является ли это симптомом какого-нибудь заболевания, которое стоит пролечить. Если же у вас ничего не нашли, вы знаете, что делать. У меня на сайте есть статья, где более подробно освещена тема неприятного интимного запаха. Ниже я оставлю ссылку на эту статью, вы можете ознакомиться. Если после родов или с возрастом вы потеряли чувствительность и редко испытываете оргазм, вы тоже знаете, что делать. Надеюсь, информация, которую я вам разложила, была вам полезна. Я понимаю, что многие могут сказать, да нет, так не бывает, этого не может быть, что какие-то средства делают такие чудеса. А вы попробуйте, потом поговорим. Если у вас остались какие-либо вопросы на эту тему, пожалуйста, пишите в комментариях, я постараюсь всем ответить. Если вам интересно, как еще можно ухаживать за интимной зоной, тоже пишите в комментариях. И если будет достаточно много желающих, в следующем видео я сделаю обзор средств для отбеливания интимной зоны.